Приветствую подписчиков и гостей канала. В прошлом видео я показывал, как можно залатать сгнивший угол двери без сварки. И вот результат окончательной работы. В комментариях пишут, что лучше было бы все это дело предварительно обработать цинкарем а он же преобразователь ржавчины, а может имелся в виду цинковый грунт, а также речь была о кислотнике и бокситнике. Так вот, на задней двери имеется такого же вида дефект. И я расскажу и покажу, что можно было бы нанести на основу под эбоксидный клей и стоит ли вообще это дело. Итак, сгнивший очаг максимально очистим от ржавчины механическим путем с помощью болгарки или пескового диска. Далее. Под зачистку болгаркой выявляется недоступное ржавое место. И тут есть два пути. Первое. Зачистить пескоструем или убрать ржавчину химическим путем, то есть цинкарем, в основе которого находится ортофосфорная кислота. И в дальнейшем присутствует такой момент. Преобразователь обязательно следует смыть. Но как показывает практика, это сложно сделать, так как он даже после смывки остается в загибе обшивки и в дальнейшем только помогает съесть металл. И в этом случае он не подойдет, поэтому я предпочитаю зачистку пескоструя. Рекомендую в таких местах цинкарем не пользоваться. дополнительное отверстие для стека воды перед нами такая картина и какой из трех видов грунта, можно применить цинковый, кислотный или бокситный. Итак, если нанесем цинковый грунт. Цинковый грунт – это грунт плюс цинковая пудра. Цинковый грунт наносится на чистый, нержавый металл. В нашем случае, так как этот металл имеет ржавчину, то грунт работать не будет. Далее кислотный грунт. Кислотный грунт представляет собой смесь фосфорной кислоты и цинка и наносится также на голый металл, не содержащий шпаклевки и краски. Можно сказать наш случай. И на время заблокировал бы развитие ржавчины. Но после высыхания кислотника необходимо поверх нанести акриловый грунт, так как на кислотное покрытие Ничего наносить нельзя, кроме изолирующего грунта. На кислотную основу материалы изготовлены, на полиэфирной основе наносить также нельзя. А вот после укрывания акриловым грунтом можно применить эбоксидную смолу или зашпаклевать. В результате получился бы бутерброд, что в дальнейшем приведет к проседанию краски. В основном кислотный грунт хорошо подходит для защиты от коррозии сварочных швов, поэтому в нашем случае его применять не стоит. Чтобы песок не летел в салон, проем закрою. Из трех составляющих грунтов правильный и оптимальный вариант это станет эпоксидник. А он же эпоксидный грунт, в основу которого входит эпоксидка. Данный грунт обладает хорошей адгезией к алюминию, цинку, стали и цветным металлам. Эпоксидный грунт разделяется на два типа. Однокомпонентные и двухкомпонентные. Я применю однокомпонентный. В состав такой грунтовки не входит отвердитель. И есть существенный минус. Слишком долгое высыхание. Высыхание продлилось около пяти часов. Периодически сушил феном. Хотя на банке написано высыхание 20 минут при 20 градусах. Все равно предпочитаю при заделке мелких дефектов работать с аэрозольными баллончиками. А вот у двухкомпонентных грунтов в состав входят отвердители, поэтому процесс высыхания проходит значительно быстрее, около двух часов. И есть плюсы, отличное соотношение цены, но минус в том, что нужно заряжать краскопульт, а потом сидеть его и чистить. Итак, грунт высох, и время подошло к работе с эпоксидным клеем. Все то же самое, как и в прошлом видео, на 10 миллилитров клея 2 миллилитра отвердителя. В проделанную работу укрыл эпоксидным грунтом. Так вот, так как в состав грунта входит эпоксидка и заделку делаю эпоксидным клеем, то есть ли смысл нанесения грунта на первичный слой? Вот для укрывания этот грунт подходит идеально. Только спустя время станет ясно, необходимы ли эти расходы. И я обязательно вам покажу. Если для вас это видео было полезным, ставьте лайки. Всем ровных дорог и полных бак. До встречи на канале.